Дорогие зрители, я вас приветствую на своем канале. Посмотрите, какой прекрасный вид. Сегодня не будет подбора авто, а будет краткий обзор про интересный автомобиль. Или про то, как клиент чуть не попал на бабки. Но если честно, никто никуда не попадал, и это просто шутка. Итак, сегодня я вам покажу. Встречайте, новая Nissan Sirena. Почему я так назвал это видео? Потому что это 20 год. По Японии бьется как месяц апрель и, соответственно, это идет непроходной год. В общем, таможня на автомобиле космос. Но благодаря слаженной работе мы автомобиль завезли проходным. Пробили нормально. Нормально, повторюсь, пробили по, нормаль... по японским каталогам с японскими партнерами. И он оказался 20-й год. 15 марта третий месяц но на этом история не закончилась благодаря всем участникам процесса то есть нам и нашим японским партнерам мы решили вести автомобиль во владивосток в общем друзья буду краток 15 марта 15 марта авто разгрузили а 16 марта подали документы и этот авто растоможился проходным вот такую вот ювелирную работу мы провели стоимость автомобиля забегая вперед скажу 2 миллиона двести шесть тысяч рублей если мне не изменяет память такое авто он единственный в россии я имею ввиду единственный в россии целый двадцатый год Третий месяц, 15 число. Работаем индивидуально с каждым клиентом, да, и стараемся а, угодить клиенту, чтобы всем было хорошо. Ну, естественно, клиенту. Значит, что можно было сделать в таком случае? А, купить автомобиль, просто забудь про него. И пускай он там стоит в Японии, пока он не станет проходным, там платим за то, платим за это. Можно было просто не смотреть такой автомобиль, да, а смотреть именно проходные года. Но не факт, что мы купили бы то что мы купили бы такой автомобиль в таком состоянии а вы сейчас удивитесь в каком он состоянии вот мы это дело так не оставили все подробненько узнали пробили согласовали и завезли автомобиль проходным Сирена 2020 года выпуска. И в 2020 году этот автомобиль остался без рестайла. А этот рестайл от 2019 года. Изменения наиболее заметны в комплектации Highway Star. И она сейчас находится перед нами. Сирена получила новую оригинальную решетку радиатора, которая доходит до нижнего водосговорника и имеет черно-хромированное оформление. Стандартное оформление включен богатый набор систем, влияющих на безопасность. Это усовершенствованная адаптивная система управления дальним светом со светодиодными фарами и модернизированный комплекс ProPilot. На этом автомобиле установлена двухлитровая модель двигателя S-Gybrid. Также есть моторы, заимствованные у модели Note Hybrid 1.2 e-Power, Nissan представляет собой уютный, роскошный минивэн внутри с тремя рядами сидений, обшитых высококачественными материалами разной фактуры и цвета, включающую также кожу, собственно, как в нашем в простых модификациях минивэна использована силовая установка системы Smart Simple Hybrid. Максимальная мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил. Показатели электротяги 1,9 кВт. Сирены имеют полностью независимую подвеску в полноприводных версиях, а в переднеприводных сзади установлена полузависимая балка. В новом поколении улучшилась комфортность хода, снизился уровень шума. Рулевой механизм с электроусилителем делает вождение более легким. Спереди и сзади установлены дисковые тормоза, а тормоз электронного типа с функцией автоматического удержания автомобиля, например, во время краткосрочных остановок. В серийное оборудование рестайлинга версии Nissan Serena в 27 кузове входит видеокамеры кругового обзора, светодиодный ближний свет, система предотвращения ДТП с распознаванием пешеходов, мониторинг слепых зон. При движении задним ходом. Комплекс пропилот обеспечивает полуавтономное вождение в пределах полосы. Автомобиль может быть оборудован цифровым салонным зеркалом Smart Room Mirror. В данной версии установлены легкосплавные диски на 16, а размер резины 195 60 на 16. Резина 2020 года выпуска. В заднем и переднем бампере у нас установлены сонары. шильда Highway Star надпись s гибрид также очень удобная функция, открывается заднее стекло. Можем подойти и, грубо говоря, накидать сюда все, что угодно. В данном автомобиле реализована функция бесключевого доступа. И, естественно, естественно это автоматические электродвери. переместились на место водителя Итак, что мы имеем собственно салон кожаный салон сирену с таким салоном я встречаю первый раз обратите внимание какого плана здесь кожа на наш идет перфорированная дальше друзья значит водительское место сидеть очень удобно очень комфортно то есть я не чувствую какого-то стеснения даже человек крупный там два раза не знаю крупнее меня будет чувствовать себя здесь очень очень удобно и так значит с левой стороны у нас есть подлокотник То есть для меня подлокотник на месте водителя это очень такая скажем важная функция приезде. езде Здесь нас встречает кожаное рулевое колесо. Руль такой необычной, непривычной формы, но очень-очный, очень удобный. Итак, с левой стороны находятся кнопки переключения музыкой, управления музыкой. С правой стороны находятся кнопки управления системой ProPilot и круиз-контролем. Руль регулируется по вылету. Пробег 6000 на машине. Оно новое все, оно еще даже до конца не расхоженное. Руль регулируется у нас по вылету. Естественно, руль регулируется по высоте. Ставим его. Кнопка запуска двигателя находится с левой стороны в районе селектора переключения передач. С правой стороны реализованы кнопки открывания электродверей и кнопка отключения системы i -Stop. Кстати, S-гибрид. S-гибрид. Многие думают, то что это полноценный гибрид. То есть сирена полноценный гибрид. Друзья мои, это не так если объяснить в двух словах система s гибрид это усовершенствованная система ай с правой стороны стандартная ситуация находятся кнопки складывания зеркал кнопки регулировки зеркал и кнопки управления стеклоподъемниками также под правой дуйкой у нас регулируется подсветка и трип то есть управление управление спидометром далее значит с левой стороны у нас кнопочка эко режим Кнопка запуска, как я уже сказал, находится с левой стороны. Запускаем автомобиль. Селектор передач очень удобный. То есть, у меня, знаете, у меня нет такого, то что я тянусь там куда-то, то, что мне неудобно. Молодцы. Молодцы, инженеры продумали. Также с левой стороны вторая печка и регулировка климат-контроля огромная просто огромная огромнейшая магнитола к сожалению данный автомобиль пришел без sd-карты поэтому магнитофон функционирует не полностью но все это решаемо также под огромный магнитолой кнопка включения камер кругового обзора далее друзья сам спидометр торпеда да и цифровой дисплей реализован тоже очень удобно вот как бы смотришь прямо но все равно есть такое небольшое некое смещение влево У Нисанов я замечал такую фишку особенно на Экстрейлах, находится все посередине но тем не менее это очень удобно огромная приборка все читается четко и ясно и доступно дальше сиденье водителя регулируется у нас по высоте так называемый лифт сидений естественно оно ездит вперед то есть назад вперед и конечно же у нас регулируется регулируется спинка так ну что вам еще здесь показать отделка салона она действительно качественно вот возьмем с вами ну ладно боссным с ним, снова там сравнивать не будем но мне нравится мне очень нравится отделка салона Снизу находится под селектором переключения передач. Вот такой вот. Пускай это будет бардачок. Нет, бардачок это не будет. Это будет таких два подстаканника. Подстаканниками находится розетка на 12 вольт. Также с левой стороны вот здесь имеется такая вот углубленная, углубленная ниша. Сверху у нас имеется верхний бардачок. И очень хорошо то, что в бардачке... У нас реализована функция зарядки гаджета, то есть есть USB вход. Крыша высокая, поверьте, головой здесь биться точно не будете. Включение-отключение подсветки, подсветка идет диодная, ну и конечно же солнцезащитные козырьки, зеркало. Вот только подсветочки, подсветочки на зеркале, к сожалению, нет. Второй ряд сидений. Второй ряд сидений, как видите, здесь он идет и диваном можно сделать два капитанских кресла чтобы сделать два капитанских кресла центральную панель достаточно отодвинуть вперед получаем два капитанских кресла так регулировки Сиденье у нас едет вперед назад рычаг находится слева от сидения регулируется спинка угол наклона спинки также обратите внимание сиденья что с левой стороны что с правой стороны мы можем двигать вправо и влево вот таким вот образом доступ на третий ряд сидений осуществляется через второй Очень удобна функция электродвери. Итак, наверное, я дверцу приоткрою, чтобы солнечный свет попадал. По расстоянию место очень много. Здесь нас встречает вот такой вот столик. Указано 3 килограмма. Пожалуйста, столик. Два подстаканника. А Зачем-то два? Догадайтесь, зачем. Раз, сложили также обратите внимание реализовано два кармашка с двумя отсеками в спинке каждого сидения и опять же возвращаемся очень удобная функция usb вход для зарядки вашего гаджета собственно как я и говорил вот эта консоль двигается вы можете двигать ее с передней части можете потянуть рычаг и двигать ее с этой стороны тем самым получаете подлокотник небольшой столик и еще и бардачок сейчас нам это не понадобится отодвигаем дальше включение подсветки дуйки управление второй печкой в стойках идут airbag что с левой стороны что с правой стороны дверная карта идет пластик пластик есть у нас подстаканник Стеклоподъемники идут автоматически также шторки место тонировки как видите на третий ряд сидений можно пройти через второй, не откидывая не откидывая сиденья по месту место очень много места хватает тем более Дополнительная функция, да, это регулировка сидения вперед-назад и регулировка спинки по углу наклона. Вкратце вам рассказал про тактику, технические данные автомобиля. А теперь давайте уже посмотрим поговорим, скажем так, своими словами. Согласитесь, шикарный внешний вид, просто шикарный. Другая решетка, другие туманки, есть сценары, круговой обзор. Двадцатый год, новый автомобиль. По бокам идут расширители, это свойство комплектации Highway Star. Хромированные ручки, бесключевой доступ, повторители, слепые зоны. Это полноразмерный микроавтобус. Сзади, посмотрите, на бампере какие черные вставочки идут. Обратите внимание на стопори. Спойлер. Вот Nissan, Nissan, они все-таки молодцы. А еще мне очень нравится то, что а, лючок бензобака находится с правой стороны. Стопари, Highway Star. Монстр какой-то завелся сзади нас там. Камера заднего вида есть. Багажное отделение. Ниша. На третий ряд сидений можно установить подголовник, прячется он вот здесь вот таким вот образом он ставится Домкрат находится с правой стороны значит как здесь складываются сиденья кстати спинки третьего ряда они регулируются по углу наклона откинули спинку потянули за рычаг ножку сюда Смотрите, специальный кармашек для крепления, фиксатор затянули. Ну, конечно, не движением одной руки, но сделать это можно, все. Получили огромный багажник. Кстати, есть столики, представляете, третий ряд сидений, есть столики. я уже дальше зафиксирую просто огромное багажное отделение и хочу отметить что немаловажно именно для пассажиров которые будут находиться на третьем ряду сидений посмотрите какой обзор то есть не просто какое-то маленькое окошечко да а практически полноценное окно данный автомобиль пришел с двумя регистраторами Флешки вытаскивают. Задний регистратор также установлен регистратор на пи на лобовом стекле. Это все мы придумали электродверь заднюю. Собственно, как я и говорил, сидение двигается что с правой, что с левой стороны. Показываю номер кузова для тех, кто не верит. А такие есть на канале. Дверная карта есть небольшая тканевая вставка. Вот, собственно, о чем я и говорил. Консоль подвинули вперед. Получили столик, бардачок, подлокотник. Все, что угодно, ребят. Регистратор. Магнитола Nissan. Так вам хочу снять показать так с правой стороны с японии пришел драйв рекордер не знаю что это такое можно будет поразбираться магнитола nissan сказал широченное лобовое стекло и также дополнительные стекла с левой и с правой стороны привет привет для более лучшего обзора я уже говорил то, что нет SD карты, магнитофон функционирует не полностью, камера заднего вида работает, также камеры кругового обзора работают. Камеры кругового обзора можно включить с кнопки. Включаем. То есть здесь у нас есть и задняя траектория, нет, это передняя. То есть в данный момент вот это вот на большом дисплее это передняя камера. Также мы можем с вами пощелкать. смотрите какая интересная функция да то есть при приближении автоматически включаются сонары и включается камера вот стоит мой автомобиль я начинаю движение об запищал правый сонар сработала система кругового обзора То есть препятствие пропадает, сонар перестает пищать. Ну, естественно есть, естественно, есть камера. Не камера, а траектория на задней камере. Опять мы слышим то, что запищали сонары. В том числе дублируются и на этот монитор значит автомобиль у нас идет бальный оценка четыре с половиной балла если честно я не знаю почему дали оценку четыре с половиной балла здесь можно ставить новый автомобиль четыре с половиной балла пробег 6000 на автомобиле вот такой вот сегодня получился краткий мини обзорчик про новый автомобиль на этой ночи я, я хочу заканчивать вот поэтому всем спасибо кто досмотрел до конца всем спасибо кто написал комментарий всем хороших автомобилей ребят всем пока